Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня я вам представляю мой новый мастер-класс на вот этот вот бомбер от Кучинели. Он у нас находится в вкладке для спонсоров, то есть мастер-класс доступен для спонсоров канала. Также, кто не может стать спонсором канала, вы можете приобрести доступ к этому мастер-классу мастер-класс из себя представляет полный расчет от 40, 40 до 54 размера вот с расчетами, ну, то есть, это мастер-класс от начала до конца, видео почти 2 часа, кто у меня спонсор уже этот мастер-класс видели, я его добавила вчера, то есть, он уже со вчерашнего дня на канале, вот, кто новые спонсоры, пожалуйста, присоединяйтесь, под видео есть кнопочка спонсировать, у кого кнопочки нет, я оставлю вот два, как бы метода доступа, да, это либо спонсорство, либо через донат, который тоже находится под видео, но уже в описании ссылочка. Вы оплачиваете через донат стоимость, стоимость небольшая. Опять, этот у нас мастер-класс стоит 2 доллара всего. То, что это не сложно, поэтому 2 доллара. Вот, значит, пряжа на данный бомбер, это Ализе Бэйби вот. Ну, все, я рассказываю в мастер-классе, то есть подробно я все рассказываю. Вот такой вот он новенький, от начала до конца, еще раз повторюсь, это не совместик, это вы попадаете прямо в видео, в которое все рассчитано и все посчитано, то есть вы от начала и до конца вяжете. У кого нет кнопки спонсировать, либо не хочет быть спонсором, есть карта приватбанк моя либо ссылка на донат вот вы оплачиваете 2 доллара и я вас добавляю в группу в группу в telegram это обязательно потому что там еще будет группа это для тех кто не спонсор спонсоры же в эту группу получают вход автоматически я оставляю ссылку на группы, кто у меня спонсор, эти автоматически имеют доступ во все группы. И это значит, что они могут задать любой вопрос в процессе вязания. В группе будет дискуссия, общение по поводу этого, этого кардигана, корректировка, я обязательно, я каждый день практически там. То есть вы можете задать любой вопрос и посоветоваться. Вот, вот так вот. Вот. Ну, я думаю, я все сказала. Единственное, что еще пока нет у меня профессиональной фотографии, но я его планирую сфотографировать с фотографом. Пока это мои любительские съемки, моего результата, который вы сейчас видите. В общем, я думаю, все важное я сказала. Стоимость 2 доллара, еще раз повторюсь, способ оплаты, либо стать спонсором, либо под видео ссылка на донат, и вы присылаете мне в телеграм подтверждение оплаты, либо приватбанк. Все, девчоночки, на сегодня все, я с вами прощаюсь, всем пока-пока.